Вы нормальные вообще? Да. Как я салфеткой защитюсь Хорошо. от вируса? А вы мне тут зубы не заговариваете. Да, я вас обязываю. Предоставьте да. средства индивидуальной защиты. Вот что происходит. Нет, Но дело нет. в том, что да. человек без маски находится. На основании указания губернатора вы обязаны быть в закрытом помещении в маске. Что вы хотите решить проблему по беспределу, не по закону. Нет, без маски никак. А что вы еще хотели? Вот именно. Будете одевать или вы не зайдете? Нет, я это одевать не буду. Вы нормальные вообще? Да. Как я салфеткой защитюсь от вируса? Сказали, а И... чтобы ты им ничего не объяснял, тревожную кнопку выгнали, она все осталась. А, во-во-во, тревожную -во. да, да, кнопку, короче, да. все понятно. Можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Может. Да, Можешь. действительно. Не согласен, расстрелять. А, пип, -пип, -пип. А что да. делаем? Нам для них хотя бы почему, на каком основании и для нас, и для них. В случае его предоставления. Очень мудро вот это ставили. Вы предоставляете? Вы продаете. На каких основаниях продаете? Вы можете только предоставить. То есть ну, вы его да, принуждаете они уже даже, сделать. Они я, я не буду... должен. Меня должны на основе 417 постановления mm -hmm. обеспечить. А mm -hmm. если вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение, нарушение административного кодекса. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно. Мы приехали. И мы говорим вам штраф, вам как продавцу от 30 до 50, вашему директору от 300 до 500 тысяч. Вы нормальные да. вообще? Да. Как я салфеткой защитился от вируса? Попрошу, Что опрошу, относится к средствам коллективной ну, пир... индивидуальной защиты? Ну, маска. Согласно ГОСТУ, респираторы, противогазы, <с вакуумные <с маски. Они пришли к вам, посмотрели, а у вас противогазов нет. Но ну, это нарушение. По закону все находится на стороне граждан. Федеральных законов, обязывающих людей носить маски нету. Роспотребнадзор до 31 декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Штраф не за то, что люди без масок ходят, а штраф за то, что вы не соблюдаете правил. Относитесь по-человечески друг к другу. Оставайтесь всегда людьми любой ситуации. Вы мне тут зубы не заговаривать, Я вам сделал последнее замечание. Либо, если вы не надеваете, либо не покидаете, я вам, протокол Я вас услышал. Под принуждением. Принуждение. Это не принуждение. принуждение. Вы, вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. Ваши требования не основаны на законе. Держи, пожалуйста. Как можете даже обжаловать мои действия, если считаете нужным. А. А? Я вас обязываю, да. Ах, так. Да, извините. Да, я вас обязываю. Я еще не маску, отказывать? Вы да. находитесь в помещении. Не отказывайся. Не вы отказывайся. находитесь Требую в помещении. Требую предоставить сертификат соответствия на маску. Вы не, не предоставьте маску. Да. Вам надо надеть маску. Согласно 417-му постановлению предоставьте средства индивидуальной защиты. Будете надевать, либо покидайте, предоставьте. либо вас вас предоставьте, предоставьте, маску. предоставьте маску. Предоставьте средства индивидуальной защиты. Согласно 417-му постановлению. Вот. Вот что происходит. Сейчас наряд с любого А как я буду защитником у женщины, если меня это требует полицейский вы удалиться? Ну вот, где основания. Помещение, пойдите, пожалуйста. На каком основании? На Мотивировать. Но дело в том, что человек без маски находится. какое помещение. А, выходите, чтобы Выйдите, одевайте маску. Так, предоставьте мне, пожалуйста. А сертификат на нее есть? Пожалуйста, выйдите.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 Оденьте маску, и зайдите. Вот так у нас действует полиция. Помещение Я еще объема. раз вам говорю, оденьте маску и зайдите сюда. Ваши требования незаконны. Законны все. Маску и перчатки оденьте. Я же вам зайдите. говорю, согласно постановлению четыреста Я еще раз вам говорю, вы точно не Нарушение, наказание губернатора номер ну, 48. Нет, нет никакого. Пожалуйста, покидите помещение. Вы не предоставили маску. Еще раз говорю, вот маска. Это не маска. Значит, Это... пойдите, придите себе маску. А, дайте денег. У меня нету денег. Выйдите, пожалуйста. Ну вот, выйдите и все. Без маски ты никак? Праве, без маски? Нет, без маски никак. У вас есть маски? У а, меня нет, нету маски. 417 постановление выполните, пожалуйста. Предоставьте средства индивидуальных. Нет, мы не, правы, мы не обязаны, но мы вам дайте выставку. Как ты не обязан? Так. Постановление правительства у вас не приняется? Да. Вот это маски? Да, разовые маски. А что вы еще хотели? Будете одевать или вы не зайдете? Да. Нет, я это одевать не буду. Вы нормальные вообще? Да. Как я салфеткой защитюсь Хорошо. от вируса? И... Вы сказали, чтобы ты ничего не объясняла, тревожную кнопку вырвала, я на все осталось. А, во-во-во, тревожную -во -во -во. да, кнопку, короче, все понятно. Можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Да, действительно. угрозы, угрозы, угрозы. У вас есть право нажать тревожную кнопку. Не согласен, расстрелять. Так, посмотрите. Сейчас вы меня теперь расстрахуете. Я ничего штрафовать вас не буду, потому что нету. Основания. Кто за напишет заявление, если вас захочет кто-то штрафовать. Постановление. Угу. 417-е. Угу. Какой он кричал постановление номер? Не забыл несколько. У вас нет цветного фломасте. Нам сразу выделю. Нам для них хотя бы почему, на каком основании почему мы для тре них? требуем. Э Это для вас. И для Поэтому. нас, и для них. Приведение постановления номер 417 правительства mm -hmm. Российской Федерации Мишустин mm -hmm. от 2 апреля 2020 года. Что здесь написано? При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации, граждане обязаны соблюдать общественный порядок требования законодательства Российской Федерации по защите населения пере... от чрезвычайной ситуации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Дальше. Выполнять законные требования руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации при доставлении экстренной... опера... экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющихся мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации да уполномоченные должностных лицам. Далее. При введении инструкции от уполномоченных должных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации, и использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество. А дальше смотрим. В случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. Понимаете? Очень, очень мудро вот это ставили. И организациями. И организациями. Очень мудро. Граждане. граждане обязаны использовать ага. средства, коллективной, индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организациями. У -ху, у -ху, у -ху. Мы, Мы считаемся пред... как организация. Вы предоставляете? Вы продаете. На каких основаниях продаете? <ел> <соскоп> вы, вы, можете только... вы можете только предоставить гражданину, <пят> <пят> <и> гражданин пришел. <пят> <пят> Вы ему, говорите, вы ему говорите, оденьте маску. А мы ему обязаны предоставить. Вы, вы ему говорите, оденьте маску. Он а говорит, а. у меня нету, согласно 417-го постановлению правительства, вы выдайте мне маску. Вы ему говорите, купите да. у нас. То ну, есть вы его конечно. принуждаете уже сделать. Они даже вот это не хотят. Вы вот его уже, гражданина, принуждаете а -а -а, сделать. Коша, а, -а, -а. а гражданин говорит, я ничего покупать не хочу. Понятно. Я, я, я не вас... должен, меня понимаете? должны на основе 417 постановления У -у -у. обеспечить Получается, органы так? власти и организации. Я говорю, они хорошо вот эту приписочку сделали и А потом, потом, вы ему говорите, мы вас не обслужим. Ага. А не если я. вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение, нарушение административного кодекса. Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей. Ага. И Отлично. что здесь написано? Отказ потребителю в предоставлении товаров. Либо доступ к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья или uh -huh. ограничением жизнедеятельности или его возрастом. Кроме случаев, став законом, влечет наложение административного штрафа на должных uh -huh. лиц в размере от 30 тысяч uh -huh. до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч well, до 500 тысяч uh -huh. рублей. Uh -huh. То есть юридические лица 300. 500 должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно, я никакие штрафы не хочу. Мы, то есть, э, все получается как. Мы приехали. Вот допустим, здесь был этот здание. Мы приехали, мы приехали, и мы говорим: так, смотрите, мы как бы сейчас составим заявление от вас и от него вы на нарушение ваших прав, там и он на нарушение его прав соответственно от него мы берем заявление по 14.8 чтобы его не обслужили вам штраф вам как продавцу от 30 до 50 вашему директору от 300 до 500 тысяч гражданину Гражданин, mm -hmm. вы на него тоже напис... пишите заявление, что он был без маски. Mm -hmm. И мы, допустим, пишем от вас заявление по статье 20.6.1 mm -hmm. на физическое лицо, что он нарушил, он там был mm -hmm. без маски. Ему за это полагается штраф 4000. Замечательно. Там что-то... Ну, а 4 долларов. 30 там что-то такое. Ну, ну, понятно. и то, выпишут ли ему этот штраф ну, или да, нет. Потому ну, да. что он придет в суд, он скажет, я пришел в магазин. Uh -huh. Согласно 417-му постановлению правительства, мне должны были выдать средства коллективной и индивидуальной защиты. Uh -huh, uh -huh. Мне их не выдали, предложили их купить. То uh -huh. есть принудили меня к сделке незаконный Я говорю, супер. то есть ему этот штраф отменят ну, да. Она... а вы да. заявление которое он напишет на нарушение mm -hmm. э, продажи товаров mm -hmm. то есть вы его не, не э, mm -hmm. обслужили должным образом нарушили, нарушили гражданский кодекс, вы соответственно mm -hmm. его не обеспечили средствами защиты mm -hmm. то есть на вас будет уже штраф по в статье 3.18.1 угу. на 20 юридических лиц, там тоже штраф от 300 до 500 тысяч рублей. То есть на вас летит два штрафа, необслуживание клиента и нарушение угу. режима повышенной угу. готовности, два штрафа от 300 до 500, рублей, 500 угу. тысяч рублей, а на него один штраф от там тысячи до 30 mm -hmm. тысяч рублей вы и знаете, то если он пройдет а он не пройдет нет. потому что закон его стороне я, я все понимаю вы понимаете некоторые люди нормальные приходят и мы да действительно вот я говорю да возьмите хоть штук вот даже платком закрываются и ради mm -hmm. бог на две женщины были у она говорит у меня малолетний дом ребенок за Хорошо. мной в зеленограде никто не Хорошо. разговаривает даже Смотрите, да. дальше а тут он пришел он весь уже такой вот вот Видно, что у Это сейчас везде. <сх> это сейчас везде. везде. Смотрите. Средства. У -у -у. Здесь что написано? Предоставить средства коллективной. Вот средства. У -у -у. Коллективной и индивидуальной защиты. У -у -у. Что относится к средствам коллективной и ну, индивидуальной защиты? У пер... ну, перчатки маска. Какая маска? Ну вот это вот. Нет. Нет. Согласно ГОСТу, к средствам. Индивидуальной защиты органов дыхания угу. относятся. Распираторы, противогазы, вакуумные маски. Еще ряд, еще 5, еще 5 там -то разновидностей. То есть к вам приходит человек. Вы должны самое простое, чему обеспечить, это распиратором. А За 300 будет. рублей. Супер. Он пришел, вы ему... Вот ваш распиратор, пожалуйста, 300 рублей. Он одел, купил за там 20 рублей. Да, да, да, да. И ушел. Да, какую-нибудь мелочь ну, и ушел. Ондуризм, Все. Ондуризм. Все. Все. Законы соблюдены, никто ничего не нарушит. Думаю, лучше а когда вы говорите э, человеку, вот салфетка, вам да, салфетка, салфетка, защититесь ею от вируса. И, а, соответственно, человек и... скажет. Вы нормальные вообще? Да. Как я салфеткой защитить от вируса? А хорошо, и а что? нормально он пришел и вот здесь вот, вот так ходит, а все в масках ходят. Ну это же не нормально. Но сейчас люди все на Мне нервах, все, все нервничают. знаете, на, на два месяца это вот степени. один такой дерьмин. Один. У нас не было таких дерьмин. Человек так. перенервничал. Люди а... приходят. Да он нормальный, ему лет 40 от силы. Люди нормальные приходят извинять, ой, я забыл, забыл, да у меня маска есть, вот одевают. Нет, а вы, это понимаете, вот сентября, вот третий есть, месяц есть, один такой. Есть законы, которые нужно Кстати, он гулял с законом, сдается не в органах, ли он вообще работает. Мы, сотрудники Росгвардии, соблюдаем конституционные законы и федеральные законы. Вот смотрите, все, все подавятся в масках, все и не спорят. Федеральный закон. Ну я ну, понимаю, сами. ребят, вы вы при исполнении, да. я все это прекрасно понимаю. По... Ну по -человечески, я правда, объясняю, по, по человечески, по закону все э, находится на стороне граждан. Ну, все вот эти Попали. законы все на защиту граждан. Но есть да люди, которые там понимаю, они одели да. свои маски да. и они пошли. Да. Ну, да. Соответственно, возможно, эти люди, которые пошли, они не знают закону. И все. А согласно законам все это предоставляется оскорить, все, это, все это все это предоставляется Ширцы. организациями и, ворковку, и <со> <со> Это бюджет выполняется. Да. Все сводится ну, к тому. Ну, чтобы мы закрылись. Все сводится к тому. Ну, сводится к тому, чтобы мы не работали. Все, видимо, если так это выходит из закона. Но ну, по закону, если как по закону действовать, я вам объясню, как все по закону. Ну, понятно, понятно. То есть Потом. человека мы привлечь по вот этим статьям, он просто ссылается на то, что. Согласно 417 постановлению, его должны были обеспечить специальные девяной а защиты, угу, угу. а его не обеспечили. Ну да, понятно. И, И то не таким, которые вот предлагают. Да. Так извините, да. а где же мы на распиратор возьмем? И он действительно, он Купить надо. А? надо. Федерально. 250 рублей на каждого. Федеральных законов. А как я говорю, мы, мы под закрытие. Ребят, мы закроемся. Ёжка. Алло, ну, мы ну, закроемся. Федеральных законов. Обязывающих людей uh -huh. носить маски нету. Uh -huh. Но ну, это не прописано. По логике вещей. А прописано вот то, что прописано. Uh -huh. Средства индивидуальной защиты, по ГОСТу это респираторы, противогазы, вакуумные маски, uh -huh. кто их выдает? Никто не выдает. Соответственно, нарушают в первую очередь кто? Организации. Uh -huh. Поэтому, если к вам приходят люди. <свят> <свят> то относитесь по-человечески друг к другу конечно. и все меньше, человек, меньше, кон... Кон сам и меньше конфликтов ну, нет, не, хочет человек, не хочет это человек это одевать это маску это обязательно кармон, он, не органы. это конституция подождите вторая ситуация он Хорошо. Проверяющий орган, кто приходит к вам? Роспотребнадзор. Роспотребнадзор до Какие 31 люди? декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Это прописано у, -у, -у. у Роспотребнадзора. Что вы говорите, у а запрещено. кто к вам приходит? Говорят, Если а к вам ходят. приходят проверяющие органы, соответственно, вы у них просите предоставить вам. Постановление из прокуратуры uh -huh. на право проверки uh -huh. вашего uh -huh. магазина. Uh -huh. Соответственно, в этом поставили должно быть прописано, mm -hmm. uh -huh. пришел сотрудник такой-то, такой-то uh -huh. из Роспотребнадзора, сотрудник МВД, фамилия и отчество. Uh -huh. Все, uh -huh. постановление прописано, кто вас проверяет. Uh -huh. постоянно должно быть получено The из прокуратуры. По то, то они вам показали, что мы пришли, проверяем, все, uh -huh. вас проверяют. Вы для себя выписываете фамилию и отчество сотрудника Роспотребнадзора, сотрудника МЗД, кто uh -huh. вас проверил, сверяете удостоверение с паспортом, все это подтверждаете. Видеокамера у вас есть, все фиксируют, кто приходил. Uh -huh. Потом вы идете в прокуратуру uh -huh. и спрашиваете. Осуществлялась ли проверка данными гражданами по закону нашего магазина? Да. Нет, были, были ли, были, было ли постановление Что? на ну, да. Там, и, и как э, руль, э, руль, э, руль, вашу руль. Про, проверку магазина может осуществлять э, сотрудник Роспотребнадзора да. Со, да, совместно да, да. с сотрудником МВД? Соответственно, а соответственно, э, соответственно если у э, сотрудника Роспотребнадзора да. ограничения до 31 да, декабря 2020 да, да. -го года, угу. сотрудник Роспотребнадзора прийти вас проверять не может, да. а как может администрация прийти вас проверять, ну, нет, а что на, основе, на основе почему каких они законов? Держаны? Ну, по, по разговорам они по Держинской ходили, но они, не, наверное, не выписывали штраф, а может быть предупреждение, какие но. были, смотрели, как но. выполняется, там, в не в масках не Ну, может быть, они смотрели, если у вас Ну да. Нет, слили, там, маски, респираторы, неси, противогазы. Неси. Да. Вы, соответственно, соответственно согласно 417 му вы я должны обеспечить быть. людей я с вами индивидуальной защиты. Они, они пришли к вам, они, посмотрели, да. а у вас противогазов нет. Ну, это, это, это, это нарушение. И все. Ловите ваш штраф. Все, штраф нет. не за то, что люди без масок ходят, ага. а штраф за то, что вы не соблюдаете правил которые введены 417 постановлением правительства. Вот как как Люблю написано? я нашу правительство, я в нашу Россию вообще а, обожаю. Правительство России открывается постановление 2 апреля 2020 года номер 417 об утверждении правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями. При введении режима повышенной готовности на и на а? не на ну, ну, на должен да. Можете псерокопии сделать, соседним магазинам раздать, раздать всех, Сказать, всех, оставайтесь да. всегда людьми. В любой ситуации у любого человека есть его права на свободу, обеспеченной от, конституцией. Вы нормальные вообще? А -а -а. Как я салфеткой защитюсь от вируса? А -а -а. Относитесь по-человечески а -а -а. друг к другу.